Ну что, поехали! Ху -ху. Эй, пациенты! По Мини-доктор, а ну немедленно остановись. Нас уже ждут пациенты. Их, ладно, ладно. Можно, доктор? Ой, ой, ой. А, подождите, я вам сейчас помогу. Присаживайтесь. Спасибо. Ой, ой. Ну все, теперь поехали на фото. Здесь не нужен никакой кольчик. Ну вот, тогда за ней интересно. Ну что ж, рассказывайте, что у вас случилось. Ой, доктор, я вообще-то очень хорошо пытаюсь на роликах. Но вдруг из ниоткуда выбежала кошка. Я так за нее перепугалась, что, что, что споткнулась и упала. И теперь у меня болит ножка. Ой, больно. Не волнуйся, мы тебя вылечим. Так, здесь болит. А здесь. А вот здесь. Ты немножко повредила ножку. Но ничего страшного, потому что перелома нет. Я тебе сейчас перебинтую ее. Ну, отдохнешь пару деньков, а потом снова сможешь кататься на роликах. Ух ты, как круто! И что, даже без Не не доктор ну видишь, можно лечить даже без уколчика. Даже интересно. Так, вот так, еще чуть-чуть. Вот, отлично. Все готово. Ой, спасибо вам, доктор. Большое спасибо. Ну все, я тебя провожу. О, растихало здесь. Миклоба разводит. А все, а я заболею. А, все, здесь без у не обойтись. не, доктор успокойся, пожалуйста. Малышку сначала нужно осмотреть. Здравствуйте, мамочка. Что у вас случилось? Моя малышка заболела. Посмотрите ее, пожалуйста. Конечно, конечно. Не подходите ко мне. Не подходите, я вас боюсь. Не подходите ко мне. Не бойся, малышка. Я не буду делать. температурку, но я думаю, здесь ничего серьезного. А, как? Какой алкогольчик? Какой кольчик Не волнуйся, никакого огольчика не будет. А, хорошо. Ну что ж, температура нормальная, только горлышко немножко красное. Но это ничего. Вам нужно будет только попшикать горлышко пару дней, и оно пройдет. Ой, спасибо, доктор. И все? И еще много пить. Тепло, конечно. Ура, ура! Ну все, будьте здоровы. До свидания, доктор. Вот я его да вылечу. Ладно, вот сейчас придут следующие пациенты. И ты будешь их лечить. А я это все проконтролирую. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, доктор! Помогите, пожалуйста! У меня детки заболели. Вот это заход! Ас два пациента! Ну давай, мини-доктор. Для начала нужно выяснить, что случилось. Да знаю, я знаю. Привет, ребята! Посмотрите! У нашей мини-доктор сегодня два пациента. И чтобы она их вылечила, нам нужно их скорее оттуда достать. Давайте начнем с этого шарика. Итак, первая молния. Где наша подсказка? Вот она. И это фотофиниш. Как вы думаете, кто здесь спрятался? И это наш первый пациент, у которого кашель. И наш второй слой неплохо открывается. А здесь у нас розовый шарик. И наклеечка. Вот она. Ой, какая хорошенькая. Такая куколка у нас есть. А такой еще нету. Ну все, все, еще чуть-чуть осталось. И открываем все наши пакетики. Поехали открывать здесь цепочка Опа. есть посмотрите какие хорошенькие кроссовочки Ой, они у нас полностью белые и с красными носочками какие модные мне например нравятся белые кроссовки а вам откроем следующий аксессуар открылся а, такой куколки у меня еще точно нету, смотрите, какая классная сумочка, ой, какая красота, немножечко запачкалась, ну ладно, это мы потом вытрем, очень классная, смотрите, какая она беленькая, с розовыми ручками, точнее с красными ручками, и здесь такая как будто прошивка на мячик, А, это у нас спортсменка процента спортсменка давайте посмотрим какая же нам попалась куколка и это Та ой какая хорошенькая посмотрите какие у нее милые глазки и прическа такая классная очень милая куколка а глазки посмотрите какие у нее милые прямилые такие синие и розовые трусики. А на животике здесь вот на грудке у нее какая-то буквочка Б. Может куколку так зовут? Начинается с буквочки B. Давайте посмотрим. Вот эта куколка. Это Бэби Бейсбол. Ребята, если вы знаете, как эту куколку зовут на английском языке, напишите мне, пожалуйста. Я буду очень благодарна. что ж, пока наша мини-доктор осматривает пациентку, мы откроем второй шарик. Поехали! Что же у нас здесь за подсказка? А -а -а -а -а -а! И здесь у нас playtime! It's playtime! Время игры! Такая подсказка мне тоже уже попадалась, но я не помню, что была за куколка. У нас опять розовый шарик и наклеечка. Все, осталось еще совсем чуть-чуточку Нужно быстренько-быстренько Открыть нашу девочку Чтобы поскорее ее вылечить Вот и наши все пакетики Итак, первый наш пакетик И здесь цепочка А здесь что у нас спряталось? Ой, мне кажется Такая куколка мне уже попадалась Если это повторка Я ее разыграю а Ну-ка, открывайся. Да, точно. У меня уже была такая куколка. Поэтому, ребята, в этом видео будет конкурс. И условия вы узнаете чуть позже. А сейчас давайте достанем нашу куколку. Вот она. Вот наша красотка. Видите? Она нам подмигивает. Ну все, быстренько, быстренько на осмотр. А мне нужно кое-что взять. А, что? Косик, укусик? Да нет, не волнуйтесь. Никакого укусика не надо. Слушай, я здесь увидела бассейн. Пойдем быстренько искупаемся. А, меня подожди. Я белая, я белая, я первая! Смотрите, ребята, как она классно меняет цвет. У куколки меняют цвет волосы. Появляется маска. И еще носочки. И перчатки. И еще на трусиках появляются такие вот пятнышки. А, классно! Вот это да! А в теплое это все пропадает! А у этой куколки, смотрите, появляется футболочка с буквочкой B. Носочки. И здесь появляются темные такие линии. Ну правильно, она же у нас бейсболистка и в теплую. Это все пропадает. А, Пацанки, пацаны, а ну быстренько отсюда выходите. Вы что? Вы же сейчас еще 8 болейте. Ну что ж, вот вам таблеточки и у них штука. Лечиться. Быть в и никакого холодного бассейна. Понятно? Угу, угу. Понятно, доктор. А сейчас мы хотим поздравить всех с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи. Сегодня у меня попалась повторка, и одну из этих куколок я разыграю. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал Toys and Dolls и подписаться на канал Daniel Lifestyle. Ссылочка на этот канал будет внизу в описании под этим видео. Поставить обязательно лайк этому видео и написать любой комментарий. И потом с помощью программы, которая выбирает случайный комментарий, мы определим победителя. Всем удачи!